Ребята, рад всех приветствовать. Давно мы опять с вами не слышались. К сожалению, так получается. Очень редко сейчас выхожу в эфир и записываю видео. Да, Все, наверное, потому что пока что плохое очень, плохое очень движение на крипторынке идет. Скажем так, оно слабое. Да? То есть мы достаточно продолжительное время стояли, колебались здесь в боковике. Сегодня начали двигаться. И двигаться мы начали в негативной фазе. Да? не в позитивную сторону, а в негативную, то есть мы все еще падаем. Для крипторынка это а, нехорошо. Ос основная часть, да, так как все мы с вами ждем подъема наконец, но пока что еще его не происходит. В самой техники пока говорить ничего не буду, потому что нужно посмотреть, как будет себя вести как будет отрабатывать э, сам биток, его цена от вот этих уровней, которые у меня прочерчены. Так, мы видим, что пытался он их пройти на хороших объемах, но пока не прошел. Скорее всего, что будут еще падения, но это не точно, посмотрим. Я думаю, что еще будет и, возможно, еще до вот этого вот диапазона, а может быть даже и ниже. Сегодня о чем бы хотел с вами поговорить? Во-первых, хотел бы поделиться с вами новым дизайном на YouTube, на моем канале. Обратите внимание. Если нравится, пожалуйста, по лайку сбросьтесь. Мне очень нравится. Прикольно получилось. У ребенка спросил, кого напоминает. Он сказал, папу, значит, все удачно зашло. Так, что еще хотел бы сказать. Ага, вот здесь вот я обновил тоже информацию. Связаться со мной, если кому вдруг нужно. Но не знают, как это сделать. Вот здесь вот в шапочке есть... Связаться со мной, прямо так на, и написано это на Фейсбуке. Далее две ссылочки, это сигналы в Телеграме. Я сейчас об этом э, поговорю. И чат трейдеров. да Напоминаю, что у нас в Телеграме есть группа, канал, точнее, где мы даем торговые сигналы. Торговые сигналы, напоминаю, что сейчас я сотрудничаю совместно с Харьковским клубом трейдеров. Я с вами из Харькова, город Украина, если кто не знает. Вот эти ребята очень хорошие. Я бы сказал, даже крутые профессионалы в плане торговли на Форекс ведут свои счета, достаточно крупные, вот, и у них есть чему поучиться. Было принято решение, пока до декабря месяца давать сигналы бесплатно. Мы пока еще никак не можем привыкнуть к подаче формата сигнала, потому что вот многие из участников прям ругаются не хотят торговать, не знают, не говорят, что каша в канале, не понимают, что нужно покупать, что нужно продавать и так далее. Сейчас мы в скором времени очень с этим определимся, примем какой-то один шаблон, по которому будем все делать, и все наладится, потому что вы комьюнити, вы наша аудитория, и вам, конечно, должно быть комфортно здесь работать. Сегодня, к слову сказать, закрылось две сделки в плюс, хорошие. Это одна сделка по канадец швейцарец если я не ошибаюсь, канадский доллар, швейцарский франк, да. Закрылся шорт. Здесь у нас получилось более 80 пунктов. И закрылся лонг по Audi канадцу И достаточно хороший. Здесь у нас получилось почти 100 пунктов. Хороший был трейд. Этот трейд, по-моему, в течение двух дней длился. Соответственно, пошли результаты. Это я к чему говорю? К тому, что... Пока там на крипте у нас совершенно застой, люди либо не зарабатывают, либо теряют деньги. На других рынках, к примеру, как валютный, да, можно заработать, не терять. И я хочу обратить внимание на то, что сигналов дается достаточно много, а именно посмотрите, какое количество уже мы дали с первого числа этого месяца. Некоторые, конечно, перешли. Такие как новозеландец, канадец перешли с прошлого месяца, они еще тянулись там, до сих пор еще сделки не закрыты, но они все в положительном фазе сейчас перешли. На сегодняшний день, как бы, вот это вот все открыто. И оно сейчас пока дает. Я покажу сейчас вам на демо-счете, дает неплохой такой плюс на данный момент. Все практически сигналы, которые мы давали вся информация которую давали в телеграме, она вся отрабатывает в плюс. Почему демо-счет? Ну, я не знаю, как некоторые, но было принято решение о том, что безопасность прежде всего и реальные счета не инвесторов, не свои, не светятся. Это как бы такое негласное правило. Хотите верьте, хотите нет. Можете, конечно, плеваться там в комментариях ставить дизлайки и так далее о том, что, мол, какие вы трейдеры, если вы не показываете реальные счета. Ну ребят, давайте говорить так безопасность прежде всего, да? Есть у меня эти деньги? Нет у меня денег? Это второй вопрос. Это демо-счет. Ничего доказывать я никому не собираюсь. Вы можете сами в моменте посмотреть, как мы торгуем, тем более, что вся информация выдается здесь. Это показываем сделки не постфактум, а показываем в режиме реального времени. То есть, вот эти вот заходы, когда были, допустим, здесь мы говорили о том, что ребята, сейчас мы берем лонг или сейчас берем шорт. Вот, допустим, так как вот эта вот сделка по швейцарцу новозеландцу вот пожалуйста макс написал о том что продаю сейчас его в, э, иду в шорт на нем среднесрочная сделка без топови целей то есть посмотрим что сейчас не происходит вот он сделал был вход взят да. сейчас у нас по новозеландцу канадцу нет секундочку по британцу канад новозеландцу вот такая вот ситуация то есть вход был здесь осуществлен на демо счете он был чуть позже осуществлен, и вот сейчас уже дается здесь. Не очень большая прибыль, как не очень большая, порядка 100, вот, то есть уже сделка идет в плюс. Далее, обновился тоже дизайн на каналах Телеграма. Еще раз напоминаю то, что сигналы, которые будут даваться в этом Телеграм-канале, они будут бесплатны до декабря месяца, то, то есть у вас еще есть... Меньше двух месяцев уже, да, считай, полтора месяца, дабы протестировать и понять, нужно ли вам это или нет. Сигналы, которые даются, я еще уже сказал, то есть вы можете посмотреть, их достаточно большое количество. И по нашей торговле, так как мы торгуем несколько стратегий, имеется в виду, что отличаются они агрессивностью, есть консервативная, есть агрессивная стратегия, так вот, дабы не показывать реальные счета, да, приняли решение показывать демо счета по этой причине были открыты они у брокера герчик герчик Н.ко, вы наверное, знаете плохой хороший брокер я сейчас не буду об этом говорить Это не имеет значения это демо счет еще раз напомню что мы торгуем на швейцарии это брокер дукаскопи кто не знает там обеспечение гарантированное государственное вкладывание на и так далее все серьезно все интересно вот поэтому этот э, брокер был взят исключительно для демо-счета, так как на Дукасе там э, реальная версия демо, которую после нужно будет закрывать и заказывать целую, поэтому мы решили не морочить себе голову и открывать сразу демку на герщике, э, благо она здесь бессрочная. Торгуй не хочу, хоть заторгуйся здесь на ней. Два счета есть, десятка и пятерка. Обратите внимание, десятка. Это у нас консервативная торговля. Э, на этом демо-счете 10 тысяч долларов. 10 тысяч виртуальных долларов. Вот они, пожалуйста, обратите внимание. И на сегодняшний день уже набрано здесь несколько позиций, как вы можете видеть. На сейчас они дают прибыль плюс 60, считай, 9 долларов. Работа по ним идет. Я в описании под этим видео оставлю логин-пароль от данного терминала инвесторский. То есть каждый из вас может зайти под этим логин-паролем, скачав себе терминал. Терминал можно скачать. Вот здесь я тоже ссылочку оставлю, это на сайте Керчкин.Ко. Скачивайте просто себе терминал и в, э, при входе под лечиться торговым терминал у вас выскакивает вот такая вот табличечка. Там будете вбивать логин пароль инвесторский и у вас будет высвечиваться вся информация по данному счету, какое, ну, что, что на нем происходит, какие сделки набраны какое количество там просадки или же прибыли, убытка. Ну и, естественно, в конце месяца мы будем подводить итоги, или там еженедельно, посмотрим, как это лучше будет сделать по данным счетам. Если кому интересно, оставьте свои комментарии по этому поводу. Если кто-то считает, что это абсолютно бесполезная затея, тоже, пожалуйста, напишите об этом, только аргументируйте, почему это бесполезно. Ссылки на керчик, на скачку этого терминала и лог пасы на счета я тоже оставлю. Ровно как и ссылочки по каналу сигнальному, да, который у нас есть. Присоединяйтесь, пожалуйста. И также напоминаю, что есть еще трейдерский чат. Он абсолютно открытый, абсолютно бесплатный. Пожалуйста, добавляйте. Здесь ребята сбрасывают интересную информацию тоже по трейдам, кто торгует в основном крипторынок. Никак я не могу еще переманить большинство на валюты. Все считают это еще больше ересью. Все углублены в крипту и ждут огромных иксов. Ребят, никто же не против. да? Смотрите, мы торгуем и крипту, и, и валюты. Но на крипте мы получаем мизер сейчас, потому что нет движений, нет волатильности. Нет того э, движения, как было раньше. Зачем сидеть и ждать? Ради бога, никуда она не денется. Пойдет расти, будем там торговать, будем там забирать иксы. Сейчас можно переключиться на классику и торговать тоже в себе в плюс то, что мы сейчас и показываем. Да, еще раз напоминаю: значит, два счета открыто. Десятка это консервативная торговля, пятерка это агрессивная торговля. По агрессивной торговле сейчас сделки не открыты, потому как нету, нету входов нет нет возможности войти, так как мы анализируем валюты фундаментально, да, своя стратегия торговли и поэтому сейчас пока такой возможности не появилась, соответственно входов тоже нету на ней. Так, вроде бы все сказал. В конце, как обычно, подытожим, пожалуйста, добавляйтесь в чат telegram в трейдерский в канал telegram подписывайтесь на канал. Всем огромное спасибо за ваше внимание, те кто будет смотреть это видео в записи. Напоминаю еще. Или же не напоминая, а просто озвучивая информацию о том, что нами готовится очень, очень крутой объемный курс по трейдингу. Действительно рабочая вещь, о чем будем рассказывать уже позже. Будут вебинары проводиться и так далее. Вы обо всем узнаете. Все, друзья, рад был всех э, видеть. Наверное, это не совсем, да, рад был с вами выйти на связь. Вот так вот будет точнее. До новых встреч, друзья, пока.